Вот Смотрите, я сейчас нахожусь в Солнечном, на Героев Отечества. К сожалению, уже вечер не так хорошо светит солнце, поэтому, может быть, не очень будет светло. Но вот здесь вот такая потрясающая атмосфера. Смотрите, живая съемка, показываю вам. Вот сейчас пройдусь немножко в одну сторону, в другую. Вот Здесь, здесь посмотрите, как красиво, какие вот фонарики сделаны. Люди гуляют в пешеходная зона, площадка. То есть это спальный район Саратова, но насколько он здорово сделан То есть вы приехали вечером отдыхать, а здесь у вас, пожалуйста, вот дома. И рядом с домами, кстати, обратите много мест парковок. То есть вышел из дома. Пошел, погулял с семьей здесь по проспекту. Так сказать, героев отечества. То есть это не тот проспект, который в центре, а здесь местный. Ведь вот, видите, цветов полно очень много деревьев, березки посажены. Вот здесь дворец спорта строится, вот много скамеечек. Там вот, кстати, вдали куда-то идем вперед, есть один фонтан. Сейчас вот немножко дойдем, но дело ходить не будем, пойдем обратно к центральному. Вот, если кто-то хочет понять этот фонтан, у меня, в принципе, съемки есть его. Либо в инстаграм зайдите, посмотрите, либо я его съемки эти делал, еще на других видео если кто будет просить попросите я тогда в комментариях ссылки сделаю под видео если кому-то будет интересно вот смотрите то есть вот здесь дома кстати впереди вот видно строятся с магазинами вот. очень потрясающе сделано кстати мы являемся партнерами фирмы кронверк она хоть и строит панельные дома но очень хорошие с теплым утеплением эти дома у них довольно высокие потолочки Большие площади квартир, например, в однокомнатных по 11 лишних метров кухни, комнаты по 19, в двухках и в трешках кухни по 15 метров. То есть очень просторно, свободно. Соответственно, здесь очень люди с удовольствием покупают квартиры. Вот есть возможность, кстати, как мы партнеры фирмы Кронер, прийти посмотреть все это. У нас есть специальный пропуск, и тут, кстати, есть специальные комнаты, где можно посмотреть квартиру с ремонтом. То есть, если вы хотите купить квартиру в ипотеку, и у вас не хотите, чтобы потом была главная боль с ремонтом, то вы можете сразу купить квартиру с ремонтом. На сегодня это 6000 квадратных метров. Это работа, это материалы, то есть это полностью под ключ. То есть у вас будет с плиткой. Вот... Причем обратите, что район застроится не точно, как в центре, а сразу целиком. То есть полностью застроено вот, однотипно, подведены нормальные современные коммуникации ко всему этому. Вот. Соответственно, если вы купите кварти такую квартиру современную с ремонтом, есть возможность заказать при сдаче дома, вы просто получите квартиру с ремонтом. Ремонт где-то занимает от месяца, и где-то я не помню, то ли два, то ли три максимума, ну, в зависимости от размера квартиры. И сразу будет возможность ехать уже, не занимаясь ремонтами, там, согласованиями, всеми проблемами, которые связаны с ремонтами, как вы знаете. Вот. Видите, большие просторные подъезды там, окна современные пластиковые сразу, а не как раньше деревянные, которые приходилось заезжать сразу менять. Вот. И самое главное, что для вас может быть интересно, так как мы являемся партнерами фирмы Кронверк, то у нас в этом случае риэлторский платит наш партнер, а покупатель, который к нам обратится, нам платить не будет. Зато мы какой от нас будет плюс, мы покажем, расскажем о всех плюсах и минусах, которые здесь существуют. Причем как плюсов я здесь вижу больше. Расскажем все нюансы, которые нужно вам знать. Так как вам жить в этих квартирах вполне возможно не то, что год-два, а может быть это и носить много-много лет, там, десятилетий. Поэтому, когда выбираешь квартиру, все надо очень обстоятельно к этому подходить. Рекомендуем. Вот, это наш будет бонус, который вам ни один отдел продаж не даст. Потому что это мы выезжаем в поле и смотрим, как все происходит. А отдел продаж обычно все-таки больше все это видит на планах. Мы видим чаще это здесь. Вот здесь, смотрите, вторая площадка спортивная. Одна площадка была вначале, начале. мы уже не стал туда идти. слишком большая зона здесь. Вот. вот впереди второй фонтан. Один фонтан был там, я его снимал. Как я говорю, если кто-то захочет, посмотреть, пожалуйста, покажу. Второй фонтан здесь. Вот приближаемся, он более, значительно больше по размерам, чем тот. Сейчас подойдем, будет лучше видно, потому что солнце садится уже. И камера тоже не очень удобна. Кстати, здесь музыка какая-то, оформление идет. Сразу говорю, эту музыку не накладывал я. Это музыка, которая здесь играет. так вот, смотрите, как все -ка здорово здесь. детское сооружение, точнее, учреждение. Если где-то что-то не так, прошу прощения, я живой человек. Съемки веду вживую, всякого монтажа. Это думаю лучше, чем прилизанная какая-то съемка. Это вот так вживую, а не на рекламных роликах. Но если честно, я потрясен. Мне очень нравится здесь. Вот смотрите, фонтан. Знаете, какой он огромный. Сейчас подойду, будет ближе, видно лучше. Вон музыкальный фонтан. Здесь музыка играет. Вот сейчас, правда, фонтан остановился. Паузу, я уж не знаю, с чем связано. Сейчас будет опять. Попробуем снять его. Смотрите, какая вода чистая здесь. И вон видно цветная подсветка, скорее всего, как будет здесь ночью, будет световая музыка. Вот пошло, пошло, пошло. Смотрим. Очень красиво. Матика. Здесь очень много будет композиций. Так что, если вы хотите жить рядом с такими красивыми фонтанами, еще раз повторюсь, такая возможность есть. Вот на заднем фоне за фонтанами стоят дома, где можно купить квартиру от фирмы Кронверг и не заплатить нам ни копейки, потому что у вас цена будет такая же, как если вы придете к застройщику, но вам расскажем о всех плюсах и минусах, которые здесь есть. Но почему? Я уже об этом говорил, еще раз повторюсь. Мы партнеры фирмы Кромерк. У нас есть возможность попасть на любую стройку, так как у нас есть пропуск на их стройке. Поэтому для вас это абсолютно бесплатно. Абсолютно так сказать, никаких дополнительных нагрузок не будет. А вы от нас получите дополнительное внимание. И расскажем, как лучше выбрать, чтобы жить рядом с таким потрясающим, шикарным местом. Смотрите, как пришли, вечером отдыхается. А сейчас я съемку веду в воскресенье, 14 июля 2019 года. Такая, представляете, вот я не знаю, сзади насколько видно, очень хорошо вам или нет. Сзади потрясающе длинное вечное расстояние. Пешеходная зона. Наверное, все-таки с километров расстояние. где можно погулять. И еще вот я до конца не дошел. Но, в принципе, очень большая зона. Поэтому рекомендую не выпускать шанс. Как бы там ни было, все равно районы постепенно застраиваются, все раскупается. А то придется потом ходить, откуда издалека в это потрясающее место. Знаете, лучше жить рядом, чем ходить 39 3 земель. Как вам фонтан? Мне кажется, классно. Потрясающе. Смотрите. Просто супер. Не знаю, слышно вам или нет, здесь еще играет легкая-легкая музыка. Я думаю, на сегодня хватит. Если надо будет, посмотреть, У меня еще будет несколько видео по поводу на тему героев Отечества. С вами был Дмитрий Иванов, директор агентства «Недвижимость новой квартиры. Благодарю вас за внимание. Буду очень благодарен вам за лайки. Вот. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего. До свидания.